Ой, Ой, у нас на улице снег идет, зима пришла. Да, Тайгоша, Тайгоша, что ты там нашла? Что ты там под будкой нашла? А, Тайга, Тайга. Место твое любимое, да? Колечко. Ну, что ты? ко мне вот молодец молодец молодец, умничка умничка, Тайгус ой, что такое что такое да скучно тебе скучно тебе Скучно. Нельзя. Тыга. Место. Пошли место. Место пошли. Пойдем домой. Тыга. Пошли, где твое место. Пошли в будку. Регуш. Тыга, иди сюда. Игай сюда, игай ко мне! Тайга! Ко мне! Тайга! Маленькая, ты еще не понимаешь ничего, да? Скоро вырастешь! Станешь большая-большая Что там нашла, Тайга? В этом мусоре. Пошли! Тайга! Тайга! Тайга! Ко мне! Иди сюда! Тайга! Стояга! Стояга! Ко мне! Ко мне! Ай, да. О, умничка! О, умничка! Умничка ты! Хорошая Хорошая ты, Гоша. Да? Покажись зрителям, Тайга. Покажись зрителям. Ай, ты какая, да? Ну-ка, покажись. Вот ты какая красавица. Красавица ты. Ай, ты красавица. Да?